Это люди прежде всего, потому что богатство России – это прежде всего, его жители – это люди. Добрые, широкой души, гостеприимные, невероятной силы воли. Поэтому для меня это русские люди.